Пограничники Узбекистана 5 мая применили оружие в отношении трех граждан Кыргызстана. Об этом сегодня, 6 мая, сообщается со ссылкой на пограничную службу Госкомитета национальной безопасности. Инцидент произошел в местности добы Каргон Джалалабадской Лабадской области. В результате стрельбы трое граждан Киргизии получили огнестрельное ранение. Их доставили в больницу, где они скончались, не приходя в сознание. Для выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Кыргызстана провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янге-Курганскому направлению.